для меня марадона был более значим для команды чем более не значимый мы очень значимый более весомый для команды был в те времена чем сегодня месси то есть больше он создавал но ну, опять же мы посмотрим по игре но по крайней мере по играм по, по, по полуфиналу четвертьфинала то есть месси на таком пешочком с мячом да а так в основном хождение по полю хотя Действительно талантливый футболист. Но его функциональные какие-то возможности они желают лучшего. спортивное видео.